Всем привет, с вами Мишанья, канал Куда Сходить в СПБ. Сегодня мы отправимся на выставку динозавров, называется она «Миллион лет до нашей эры» и проходит в ТРЦ галерея. Мы там сможем увидеть экспонаты динозавров, их настоящие скелеты и также будут проходить мероприятия, о них подробно в описании под видео. Ну что, пойдем смотреть на динозавров. Without being put in my place, I'ma just dive right into the wild side, and I'ma ride the wave until I die, until I die. <laughs> My skin is cold, as is my heart, I'm falling apart with a smile, my bridges are burning, I'm holding Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные места. И на вопрос, куда сходить в СПБ, я отвечу на выставку динозавров. С вами был Мишаня, пока-пока.